Здравия желаю, с вами Игорь Подвысоцкий Вы на канале для тех, кто интересуется печами и пробует делать их своими руками Сегодня продолжу разговор о том, как я отоплю печь дровами Вообще меня удивила столь бурная реакция на первую часть Я-то опасался, что подписчики будут разочарованы Но статистика просмотров говорит об обратном То есть тема оказалась актуальной если обратиться к комментариям под первым роликом, то они делятся ну как бы на два вида. Одна часть такая. Спасибо за видео. Многие горожане, переехав в деревни и на, на даче, не имеют представления, как правильно пользоваться печами. Я ждал этого ролика, поскольку отношусь к той же категории людей. Или. Мы всегда так топили печи. Показанные вами обычаи топки печей, искусство из крестьянской жизни. А жизнь крестьянская проста, но мудра. А каким искусством может быть кипячение воды в самоваре, на углях, с трубами разной длины, колпаком, крышкой-задвижкой, своевременной добавкой воды и углей, когда вода на грани закипания в течение всего дня? Нынешним прогрессивным горожанам это искусство заменяет напичканной электроникой термопоты и микроволновки с «эффектом русской печки» в кавычках. Какой естественной красоты и натурального качества жизни лишили себя последователи научно-технического прогресса? Радует, что есть люди, которые слышат, понимают, о чем идет речь. Радует, что большинство людей уже владеют этим знанием и имеют опыт обращения с печами. Таких людей, судя по оценкам, 98%. Но есть 2% людей, которые продолжают рассуждать примерно так. С учетом того, что кирпичу нужно много времени на прогрев, то печь действительно нужно и можно топить хоть весь день, пока она не нагреется. Вот такое понимание. И прежде чем двигаться дальше, я попробую для этих 2% пояснить одну вещь. Температура пламени в печи равна приблизительно 790 градусов. Плоскость кирпича, которая соприкасается с огнем, за один час топки нагревается примерно до 300-400 градусов. А наружная плоскость кирпича при этом может оставаться примерно в 10 раз холоднее. Потому что кирпичу действительно нужно много времени на прогрев. Но из этого не следует, что необходимо топить печь целый день. Если мы будем продолжать топку, это будет напрасная трата топлива. Кирпичи от длительного перегрева будут отслаиваться, трескаться, крошиться и печь быстро придет в аварийное состояние. А наши предки давно поняли, что в данном случае надо просто подождать, чтобы тепло, накопленное внутренней частью печи, передалось на внешние стенки. Но чтобы тепло не улетало в трубу, нужно вовремя закрыть задвижку. А чтобы узнать тайные знания наших предков, иногда... Достаточно задать вопрос бабушке или дедушке. Я хочу вам предложить послушать запись моего телефонного разговора с Ниной Николаевной Легинсковой, 1939 года рождения, уроженкой башкирского поселка Тирлян. Это вы где жили-то? В Башкирии. Белорецкий район. Это рядом с Челябинской областью. Понятно. А, и вот еще... А... Просто вот про печку, то есть, когда остались угольки, вы говорили, мама там заставляла закрывать. Ну mm -hmm. uh -huh. Да, она э, закрывали угли, хорошо промешаешь, головешек нет. Угли крупные, она всегда говорила, закрывайте, а то все выстоит. Uh -huh. Ну, то есть, чтобы печка не, не остывала. Да, опасно, когда там хоть маленькая, вот, вот мизерная это, головешка останется, вот в один сантиметр, и то от нее угар. А за этим, конечно, строго следили, чтобы никаких головешек не оставало, чтобы они все прогорели. Uh -huh. А если остались угли, то уже не опасно? Нет, угли не опасно. Ты ну. вот еще во вьюшке делаешь дырочку, чтобы если что, угар выходил. А у нас глухо закрывали. Глухо. У нас глухо, да. У нас еще были, знаешь, какие вьюшки. вьюшки. Вот сейчас они, сейчас вот ты сделал какие-то, задвинул. А раньше у нас было а, это, круглое такое, такое отверстие, а, примерно в сантиметр у него бортики, и на него ложилось ищу, чугунное и крышка. на него ложилась крышка, и крышка плотно закрывала вот печку. Вот, У -у -у. вот так раньше закрывали печки. Сажи было немерено, грязь тоже. Ладно, понятно, спасибо, Нина Николаевна. А теперь из башкирского поселка мы мысленно перенесемся в мою библиотеку. В ней есть книга, которую мне подарил мой подписчик Вадим Березин, работающий в Германии. Вадим, приветствую, спасибо тебе. Книга очень пригодилась и пригодится еще. Автор Дэвид Лайл, американский исследователь. Тут что интересно. Американцы очень долго использовали металлические печи. А теперь осваивают печи из кирпича и камня. И испытывают те же затруднения с печами, что и наши горожане. В главе, посвященной шведским печам, есть весьма любопытное место. И заголовок письма красноречив «задвижки могут быть смертельными». Я с помощью Яндекса и Гугла попробовал сделать вольный перевод, и оно того стоило. Ребята, это песня. Итак, в Европе существует две точки зрения на задвижки. Швеция, Финляндия, Россия и некоторые другие восточноевропейские страны относятся к сторонникам плотного закрывания задвижек. Самые старые каменные печи, построенные в США, также были оборудованы плотными задвижками, чаще с плоской пластиной, которая двигалась горизонтально, чтобы открывать-закрывать отверстия в дымоходе. Также делали свои печи шведы, финны, русские. Такие задвижки у них в порядке вещей. Но то, что для русского хорошо, для немца смерть, швейцарцы, австрийцы и немцы запретили использование глухих задвижек. Сейчас в кафельных печах этих стран Нельзя устанавливать задвижки, закрывающиеся более чем на 80%. Дымоход печи на 20% всегда должен оставаться открытым. Будем бить через дымоход. Приготовились! Ну как? Попал. Утка. С яблоками. То есть шведы, финны и русские озабочены сохранением тепла внутри здания. А немцы, швейцарцы и австрийцы опасаются, что перекрытие дымохода может привести к скоплению угарного газа и смерти граждан. Жители Центральной Европы прилагают большие усилия, чтобы их печи и особенно дверки в этих печей были герметичными. Идея заключается в том, что если воздух не может войти в печь, то он не может и выйти через нее, а значит унести тепло. И эти две печных школы просто используют разные конструктивные решения. Испытания эффективности показали, что потери тепла в обоих случаях не так уж велики. Таким образом, оба этих метода допустимы и работают хорошо. Каковы риски, связанные с плотно закрытой заслонкой? По-видимому, в прошлом это было источником некоторых проблем в России. В какой степени, трудно сказать. Истории из былых времен полна байками о задохнувшихся крестьянах, об умерших аристократах, чьи слуги по нерадивости, или из-за пьянки, или по злому умыслу закрывали вьюшку слишком рано. В Финляндии были похожие проблемы, хотя насколько серьезно я сказать не могу. И шведы, похоже, не сильно страдали от своих плотных заслонок. Бьорн, Эрик Линдблум... Писатель и эксперт по печам, который по моей просьбе изучал ситуацию в Швеции, не обнаружил никаких признаков серьезных проблем. Итальянский путешественник Ачерби, который высоко ценил шведские печи, писал об этом в 1798 году. «Шведские печи довольно опасны в руках человека неопытного». Но шведы так точно определяют этот момент, когда нужно закрыть задвижку дымохода, что в Швеции вряд ли происходили несчастные случаи из-за неправильного пользования печами. Это показалось мне настолько поразительным, что я попросил Бьорна узнать об этом подробнее. И он описал старинный шведский метод регулирования задвижки. Когда огонь утихает, задвижки прикрывают не сразу, а постепенно, пока огонь не погаснет. После этого задвижку можно будет полностью закрыть. И хитрость заключается в том, чтобы знать, насколько закрывать задвижку в определенный данный момент, не вызывая утечки угарного газа в комнату. К тому времени, когда горящие дрова перешли в стадию древесного угля и видимого дыма уже нет. Прикрыв задвижку, вы приближаетесь щекой к печи, прямо на топленной дверкой, и быстро принюхиваетесь. В тот момент, когда вы почувствовали запах дыма, надо немного отодвинуть задвижку, открывая ее ровно настолько, чтобы запах дыма прекратился. Бьорн услышал это от старика, который всю жизнь пользовался печами. Закрывать задвижку таким способом значит сохранить тепло в доме и обеспечить безопасность. Этот человек хоть и стар, но до сих пор полон сил. В Америке сейчас сторонников 80% закрытия больше, чем сторонников глухих задвижек. Что касается меня то я склоняюсь к неплотным задвижкам, потому что видел, как мало внимания некоторые люди уделяют своим печам, своей безопасности и безопасности других людей. Наш мир, к сожалению, это не то место, где все настроены на точное и осторожное обращение с механическими устройствами. Мы все сотканы из противоречий. В то время, когда мой мозг требует прикрыть задвижку ровно на 80%, мое сердце вспоминает старика из Швеции, который с помощью носа управляет своей печью. Он стар, но мудр. Ему не нужны правительственные постановления, чтобы заботиться о своей жизни или о жизни других. Вот такой любопытный взгляд и мнение американца о наших печах и о двух разных подходах к задвижкам. Я, так же, как и Дэвид Лайл, предпочитаю делать неплотные задвижки. Во-первых, наши законодатели требуют сейчас от печников делать отверстия в задвижках. Во-вторых, не хочется однажды узнать, что печь, которую я построил, стала причиной чьей-то смерти. Но должен предупредить, что не все так просто. Я не случайно привел рассказы русской бабушки и шведского дедушки. Есть одно маленькое, но... С этой немецкой, назову ее так, школой. Немецкая школа герметичных дверок содержит некоторый подвох. Французы и немцы знают, что у нас в России бывает холодно. Иногда очень холодно. И герметичные топки с полуоткрытыми задвижками в морозные ветреные ночи могут преподнести неприятный сюрприз. Давайте заглянем в брошюрку. 1943 года изданную в издательстве наркомхоза РСФСР в 1943 году. Комнатные печи и их экономная эксплуатация. Значит, э, на секундочку, это уже второй год идет тяжелейшая война. Ленинградская блокада еще не прорвана. Люди давно научились топить печи и они очень хорошо знают ценность каждого полена. Там, в Ленинграде, если кто-то не знал, Готовясь ко второй блокадной зиме 1942-1943 годов, на окраинах города из деревянных домов жильцов переселяли в опустевшие городские квартиры, а дома эти раскатывали и пускали на дрова. Так вот, читаем. Топка при герметических дверках. Герметичное закрывание дверок вызывает не горение, а тление топлива, которое продолжается в течение нескольких часов, Полное сгорание топлива не обеспечивается, что является одним из недостатков топливников с герметичными дверками. Другой недостаток – оседание на стенках каналов печи и трубы, сажи и конденсата, разрушающих кирпичную кладку. Это происходит из-за теплого воздуха, выходящего в холодную трубу. И вот здесь добавлю из своего опыта, слабый поток теплого воздуха, иногда в холодную или ветреную погоду, может образовать наверху трубы снежный куржак или ледяную пробку, перекрывающую выход из трубы. И приходится забираться на крышу и сбивать это неприятное препятствие. То есть у герметичной дверки и задвижки с отверстиями тоже есть свои минусы. Интересно также прочесть то, что написано в правилах топки в подовых и колосниковых печах. Но я не буду зачитывать полностью, а процитирую только те места, которые относятся к нашей сегодняшней теме – угли и задвижки. Сжигание дров в топливнике с глухим подом. Топочная дверка должна быть приоткрыта так, чтобы просвет между дверкой и рамкой был не больше толщины папиросы. Когда все дрова прогорели и в топливнике образовался уголь, этот период требует самого минимального количества воздуха, поэтому топочную дверку можно совсем закрыть, рассчитывая на поступление воздуха через неплотности при творе дверки и кладки стенок печи. Помните, я в первой части обращал ваше внимание на неплотную дверку. Вот это оно самое. На поверхности угля видны язычки пламени синего цвета. Это выделяется так называемый угарный газ, окись углерода. Если в этот период закрыть трубу, угарный газ проникнет внутрь комнаты, а это может вызвать пагубные последствия для жильцов. Когда на останутся одни угли, последние сгребают в кучу к одной из боковых стенок топливника и наблюдают за синеватым пламенем. Когда на его поверхности угли уже не будет, плотно закрывают топочную дверку, кладут на место блинок и крышку в вьюшки, или задвигают до отказа задвижку. Дальше сжигание дров в топливнике с колосниковой решеткой. Как уже указывалось, преимуществом топливника с колосниковой решеткой является более равномерное омывание потоками воздуха топлива. Это касается второй фазы, когда дрова активно горят. Скорость воздуха в дымовой трубе регулируется, как и в том случае задвижкой или вьюшкой. Когда дрова сгорят и образуется уголь, его нужно сгрести в кучу и при закрытой поддувальной дверке закончить топку. Труба закрывается, когда на поверхности угли не будет синих язычков пламени. Таким образом, в этих двух описаниях мы видим, что никакой разницы между подовой топкой и колосниковой в заключительной третьей фазе, Горения нет, то есть уголь нужно сгрести в кучку, закрыть дверку, задвижку. Если нет синего огонька. Вот еще можно взглянуть на плакат, который выпускался большими тиражами в блокадном Ленинграде. Задача у него была та же: объяснить городским жителям правила рациональной топки печей. Бог не да и В заключение, после того, как мы узнали секреты от бабушки из Башкирии и дедушки из Швеции, пора рассказать о другом способе обращения с остатками углей в топке. Этот способ должен понравиться тем, кто не доверяет своему носу. Давайте посмотрим на фотографии и начнем с музея Семенкова в Вологодской области. И снова послушаем Нину Николаевну Легенскову. Нина Николаевна. А. Можно можно еще раз, вот, вот этот момент, горело, остались угли, вот что дальше с углями делали? Угли выгребают в заглушку, заглушка это такая вот, типа кастрюли, плотной крышкой, и на ножках стоит, потому что пол деревянная, она стоит на ножках, ножки примерно сантиметров 20. Угу. Она из чего? Вот. И железо. У нас же был листопрокатный цех в поселке, железо было, можно полно выписать. Mm -hmm. Вот когда угли уже прогорели, головешки, а угли крупные, там вот эти крупные это, угли, мама совочком выгребает в эту глушилку, сколько mm -hmm. ей надо, а mm -hmm. потом сверху закрывает этой плотной крышкой mm -hmm. и оставляет, на ночь она остывает. То есть там дыма никакого не было, запаха? Нет, дыма, ни запаха, ни дыма, ничего нет. Uh -huh. они, это не головешки, они уже сгорели, головешки, но они еще не рассыпались. Uh -huh. Угли же, вот ты печку топишь, угли у тебя сначала крупные, а потом постепенно они прогорают и мелкие становятся А здесь вот, когда они крупные, она их выгребит и закроет И ничего не может оттуда пахнуть, потому что плотно закрывается uh -huh. Не герметически, но плотно а потом вот. что с этими О. углями делали? А потом с этими углями у нас только в самовар они идут. А вот в городе так вон в этот мангал мы угу. покупаем в магазине такие, такой уголь. А уголь у нас хор... уголь у нас хороший, березовый. Понятно, спасибо, Нина Николаевна. Да не за что. Извините, что успокоил. Спасибо. Да, ну конечно, чего я. Я сижу в киношку смотрю. Ладно. Давай, звони, когда надо. Давай, пока. Ну вот и все на сегодня. А дальше думайте сами, решайте сами, какой способ топки вы выберете для своей печи. Всем спасибо за внимание. Тепла вашему дому.